Друзья, доброго времени суток, меня зовут Вячеслав Костенко. вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня поговорим о налоговой отчетности. Наверняка всех вас интересует этот вопрос и вопрос, когда подавать отчетность по дивидендам, где ее брать как это будет происходить налоговой, и разберем это на примере Interactive Brokers. Дело в том, что я также задачился данным вопросом, и когда общался со своим бухгалтером, который ведет мою предпринимательскую деятельность о подаче налоговой декларации за 2020 год, я задал ей вопрос, нужно ли декларировать мою инвестиционную прибыль. Но так как на долгосрочном портфеле у меня... Ее нет фиксированной, но у меня есть выплаченные дивиденды. Пускай они очень маленькие, но все-таки они есть. И мне, естественно, как человеку интересующемуся и заинтересованному в том, чтобы дать вам какую-то новую информацию, я решил попробовать задекларировать дивидендный доход. Бухгалтеру задал вопрос, что для этого нужно и будет ли обогатся мой дивидендный доход здесь налогом в Украине. На что был задан мне вопрос уплачен ли налог в той стране, в пользу которой я инвестировал деньги. Я сказал, что да, уплачен, и могу ли я... То есть есть ли у меня возможность предоставить документацию, которая подтверждает то, что налог с дивидендов был уже уплачен. И есть ли у нас, у Украины, с... со страной, в которую я инвестирую, договоренность о двойном налогообложении. Я говорю, что все есть... Она же затребовала от меня документацию, подтверждающую уплату налогов в США. Это сделать элементарно. Сейчас я покажу, где ее взять. Давайте, наверное, перейдем на мой экран. Итак, это главная страница Interactive Brokers. Здесь все просто. Заходим в отчеты, нажимаем на вкладочку. Дальше нас интересует активность. Выбираем здесь «Индивидуальный срок». Я показываю то, как я делал это сам лично. Апрель, март. Так, смотрим, что у меня доступно только с 27 числа. Ну и, собственно, нам, получается, нужен... Декабрь 31-е 2020 года. Правильно, это последний день года, потому что мы подаем за 2020 год. Здесь есть у вас возможность выбрать, в каком формате вы хотите получить данную отчетность. Выбираем PDF-формат. Давайте сделаем так, ровно как делал я. Выбираем PDF-формат, нажимаем, язык, пускай русский будет, да, нажимаем запустить. Генерируется отчет и мы получаем уже скачанный документ. Нажимаем, давайте посмотрим на этот документ и что мы здесь, собственно, видим. Вся полностью информация по движению ваших денег, сколько вы завели, когда вы завели, как, на какую сумму были куплены активы, какие были куплены активы, какие комиссии уплачены. В общем, полностью все подробности вашей деятельности здесь непосредственно за 2020 год вы выбираете и она здесь видна. Нас интересуют конкретно дивиденды. Они находятся на странице 4-5. Вот они. Удерживаемый налог и дивиденды. Здесь как бы все подписано, да, видите. Все остальные дела это непосредственно по <coughs> портфелю. Итак, по дивидендам. Всего у меня начислено 43.61, видите, да, за 2020 год. И налогов уплачено. Удерживаемый налог 6.06. 6. 6 долларов 6 центов. Вот эту вот информацию я и отправлял, указал о том, что информация по дивидендам указана на странице 4-5. Ну, после чего она подала декларацию, я так понимаю, и, естественно, в додатках добавила данный документ. Как видите, все делается, в принципе, элементарно просто и быстро. Никаких танцев с бубном проводить не нужно. Единственное, что если у вас, если вы хотите задекларировать дивиденды, но у вас есть зафиксированная прибыль, то вам нужно понимать, что при подаче данного документа вы будете обязаны также указать и заплатить налоги с полученной инвестиционной прибыли. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, это очень важный момент. Далее, также важным моментом является то, что я еще не получил подтверждение от налоговой, то, что их все устраивает, и они принимают данный документ. Поэтому должно пройти какое-то время, сейчас я просто вам... Сообщая о том, что я сделал так, то есть я попытался задекларировать свои дивиденды, конечно, сумма очень маленькая и, возможно, она не заинтересует налоговиков и они не станут присылать мне какие-то уточняющие письма относительно того, чтобы я более детально раскрыл информацию, хотя, по сути, вся информация раскрыта. Единственное, что меня немножко волнует, это то, что информация идет от ArtCapital. Да, если интерактив брокерс, как бы все знают, и ну, что такое арт-капитал, возможно, будут какие-то вопросы. Следующий момент. У меня здесь в выписке неправильно указана буква моего имени. В моем загранпаспорте она должна писаться не через Y, а через I после V. Этот вопрос я опять-таки задавал менеджерам арт-капитала, но... Они, видимо, не понимают, что я от них хочу, и ответа толком я так и не добился. Возможно, возможно если налоговая усмотрит в этом неправомерность какую-либо, то, что этот отчет дает абсолютно на другого человека, по сути, то могут быть вопросы. Но могут опять-таки не быть. Опять-таки возвращаемся к тому, что сумма достаточно незначительная, и, возможно, она просто-напросто не, не заинтересует никого. Дальше, также будет очень интересна позиция налоговиков относительно моей бумажной прибыли, которая присутствует на счету. И видим то, что за 2020 год, если я правильно понимаю и читаю вот данный отчет, то прибыль составила 33%. Процент, 34 практически процента. Но так как данная прибыль мною не зафиксирована, и эти все данные указаны здесь в таблице, то есть здесь в ней разбираться, смотреть ее. Здесь понятно то, что активы были куплены, но ни один из них не был продан. Соответственно, прибыль является бумажной, не зафиксированной, с нее мы налоги не уплачиваем. Будет ли этот момент понятен налоговой службе? Мне также очень интересно. Друзья, на этом, пожалуй, у меня все. Пожалуйста, пишите свои комментарии, если вам что-то непонятно, у вас есть какие-то вопросы. Возможно, я упустил какой-то момент в этом видео и есть вам чем дополнить или же просто задать вопрос. С удовольствием вам на него отвечу. С вами был Вячеслав Костенко. Большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, если не подписаны на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну и до встречи вам. Пока.